Новая коллекция. Сумочек «Золотой дождь», «Турецкие огурцы». Эко-кожа, похожая на гобелен. Красивые модели и не одна. В основном это классические сумки. Новинка, жесткая формованная модель. Цена сумочки 2700. На задней стенке карман на молнии. Внутри дополнительное отделение. Следующая моделька чуть-чуть побольше. Тоже серая эко-кожа. Серые турецкие огурцы. У нее один вход 2700 рублей перегородка, которая делит сумку пополам перегородка на молнии. Два маленьких кармашка на передней стенке, на задней, один на молнии. Мы также есть в других социальных сетях: там нас можно найти. Будем рады подобрать вам сумочку. Нужную вам информацию, размеры вы всегда можете найти внизу под описанием в инфобоксе. Еще две жесткие модели. Один карман на молнии, сзади карман вот такое вот дно. На передней стенке молния. А что же под ней? Настоящий карман для мелочей, для маски, мелочи сдачи, либо для проездного. Есть еще вот такая сумочка из этой коллекции. Эта моделька чуть-чуть побольше предыдущих. У нее один вход. Внутри три отдела. Раз, два, три. Средний отдел на молнии закрывается отдельно. В отделении больше карманов нет. Подписчикам скидка 10%.